Здравствуйте! Мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске ВНП без моратория, двойное наказание, снова валютные расчеты, АОСН обрастает подробностями, налоговый прогноз. ВНП без моратория. Минфин напоминает, действующий в этом году так называемый надзорный мораторий касается только определенных контрольных мероприятий. Проверки по налоговому кодексу под него не подпадают, поэтому, к примеру, выездные налоговые проверки инспекторы проводить могут. От себя еще дополним, частичный запрет на налоговые проверки все-таки есть, но только для аккредитованных IT-организаций, а это, как говорится, совсем другая история. Двойное наказание Требование одно, а штрафов два. И такое бывает. Например, если инспекция запросила и документы, и информацию, но ни того, ни другого не получила. Дело в том, что за непредставление документов и непредставление информации установлены разные налоговые санкции. И раз нарушение двойное, то и наказание последует вдвойне. Снова валютные расчеты. Введены новые правила и ограничения в сфере валютных расчетов. Это отмена репатриации валютной выручки, а также запрещение вывода за границу валютных дивидендов и распределенной прибыли. Кроме того, запрещать трансграничные переводы теперь сможет и правительство. АОСН обрастает подробностями. Не успел стартовать новый режим налогообложения, автоматизированная упрощенная система налогообложения, как появились разъяснения и новые нормативно-правовые документы по ее применению. Так, разъяснены особенности получения первого уведомления об уплате единого налога при АОСН для вновь созданного бизнеса. Первый платеж смогут отсрочить те организации и предприниматели, которые были зарегистрированы и поставлены на налоговый учет в одном месяце, а уведомления о переходе на ОСН подали в следующем. А еще налоговая служба заменила на официальные коды выплат и вычетов для ОСН, ранее рекомендованные письмом. Напомним, они нужны для правильного расчета банком НДФЛ или самостоятельного представления этих сведений в ИФНС, а также для формирования социальных гарантий работникам. Налоговый прогноз С 1 сентября работники и соискатели смогут обмениваться с работодателями электронными кадровыми документами на портале Госуслуг. Через личный кабинет можно будет формировать, подписывать электронной подписью и отправлять необходимые документы. Например, заявления, уведомления, сообщения. Напоминаем, что порядок электронного кадрового документа оборота в организации устанавливает работодатель, который решил перейти на цифровой формат. День семьи, любви и верности, который стал официальным российским праздником в прошлом месяце, предлагается сделать нерабочим праздничным днем. По мнению инициаторов законопроекта, это будет способствовать сохранению и укреплению ценностей семьи и родственных связей. В Госдуму направлен проект, призванный защитить граждан вкладчиков от навязывания дополнительных продуктов и услуг банками. Также предложено важное для всех граждан клиентов банков изменение – установить запрет на взимание банками комиссии при переводах между счетами одного человека в разных банках на сумму не более 1 миллиона четыреста тысяч рублей ежемесячно. Готовятся изменения в законодательство, которые создадут алгоритм широкого применения такой меры контроля, как профилактический визит. Предприниматели смогут попросить контролеров организовать его по своей инициативе. То есть контролеры придут и объяснят, что не так, к чему у них могут возникнуть претензии. Таким образом, у бизнеса появится очень хороший инструмент для снижения административного времени. Приглашаем вас на очередной вебинар, который состоится 20 июля. Тема вебинара «Бухгалтерский налоговый учет амортизации основных средств в 2022 году». А мы напоминаем, что с помощью моего Дело Бюро вы можете бесплатно смотреть выпуски новостей и вебинары, повышая квалификацию по программе ИПВР. Подпишитесь на уведомления об учебных мероприятиях на сайте, присоединяйтесь к нам в соцсетях и будьте в курсе. Желаем удачного дня!